Много есть событий разных, Ярких, памятных, не счасть. Но сегодня этот праздник, Он в твою лишь только честь. За окном метель колдует, Пряжу снежную плетет. Пожелать тебе хочу я Теплых встреч на целый год. Жарких дружеских объятий, Увлекательных бесед, чтобы век прожить смогла ты без печалей и без бед, А еще горящих туров Страны южной зимой. И пусть жизни партитура радостной звучит струной. С днем рождения!